Всем привет! Вы на канале Влад Мототема. В общем, были некоторые еще раз изменения в конструкции мотоцикла по совету одного из, так скажем, не подписчиков, но хороших людей. Вот. Но я немножко по-другому сделал, поскольку у меня ни трубогиба, ничего. как смог, так варил. Вот такая вот конструкция. Выгнул, получается, вот эту часть оттуда от восхода с этой рамы. Сюда разрезав здесь, на сварном шве заводском, вот. и пришлось еще через проставки гнуть вот эти вот трубы. В общем, ну тут и так все видно. вот Приварил крепление амортизатора, но вот это вот еще здесь косынками будет усиливаться. Здесь, вот здесь, здесь косынка будет здесь, конечно же, тоже будем косынками все усиливать, потому что мышь поломаться не хочем где-то в дорогах. Вот. И у меня к вам всем вопрос. У меня есть на данный момент два бака. От Восхода и от мопеда Карпаты. От мопеда Карпаты, конечно, сразу вариант такой себе. Вот. Но есть еще один бак от Минска. Вот. И... Хочу у вас попросить, дайте совет, какой сюда бак пойдет лучше. вот Стоит ли мне заморачиваться с тем баком, чтобы его переделать, или все-таки взять отминчика, и там совсем мало переделок будет. Вот, как бы такое вот небольшое короткое видео на сегодня, потому что работы еще с ним очень много. Делаю в основном по выходным, либо в свободное время. В общем, как получается, так, так и делаю. Вот. Всем спасибо, всем хорошего настроения, хороших будней. С вами был Влад Мототема. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.